Всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас гора пустых баночек здесь преимущественно эйвон и если вам интересны честные правдивые обзоры оставайтесь со мной до конца я уже приготовила пакетик куда все это дело буду сразу утилизировать пена для ванна с черной смородиной и малиной от эйвон вот так она выглядит Здесь 1000 мл, брала ее на какой-то распродаже за копейки, и, вы знаете, буду брать еще. Понравилось очень, конечно, довольна, но хочется новых других ароматов. Здесь действительно есть запах малинки и есть запах черной смородины. И он достаточно натуральный, потому что в Avon много химозных отдушек, да, в гелии для душа, в пенах. Здесь нет, здесь классный. Более-менее натуральный запах, очень такой притягательный. Когда набираешь ванну с этим средством, аромат разносится просто по всей квартире. Пенится здорово, пахнет здорово, поэтому почему бы и да. Вот такой гель Ан. для душа от Сенсос. Это у нас карибская калада с ароматом кокоса и папайи. Я брала его в надежде, что я услышу здесь кокос. Это 250 мл, они тоже стоят очень дешево на распродаже. Здесь вообще, девчонки, нет кокоса вообще. Ну... Обоняние, конечно, тоже у всех разное, но здесь нет колос кокоса. Здесь есть тропический какой-то отголосок, химозный. Кокоса нет совсем. А жаль. А так у меня к этим гелям тоже никаких нареканий. Они классные Я люблю. Обожаю просто сейчас гель для душа от Ayvon. Закончилась mm -hmm. у меня так быстро вот это вот новиночка. Не знаю, лимитка, не лимитка. У Aivan пион и цветок лотоса. Пена для ванны 250 миллилитров Показывала ее вам в своем заказе в обзоре. Все полезные ссылочки прикреплю в инфобоксе или вверху в подсказочках, или в конце видео. Добила быстро, потому что именно к этому продукту, девчонки, тянулась рука. Я использовала не только как пену для ванны, но и как гель для души. потому что, ну, обалденный аромат, нежнейшая текстура, потрясающий аромат просто. Из всех гелей для душа и пен для ванн, что я пробовала в Эвен, для меня это самый притягательный. Такой девчачий-девчачий, сладенький. Цветочный и какой-то парфюм здесь классный, чувствуется тоже сладенький, поэтому прям вот да. Если будет еще в каталогах, буду обязательно брать еще. У мужа закончился какой? дезодорант. Вот такой мужской от Эйвен 48 часов защиты. Запах. Нормальный, мне нравится, мужественный, есть здесь такие брутальные нотки, древесные какие-то я чувствую. Он мне ничего о нем плохого не сказал, значит, тоже ему место быть в нашем доме. Закончилась альгинатная маска лифтинг эффект от Organic Zone. Я делала обзор на продукцию этой фирмы, тоже прикреплю вам подсказочку. Потрясающая. Вы знаете, у меня сейчас в использовании есть альгинатные маски других производителей, вот это у меня пока в лидерах. Она мне очень понравилась. Она, во-первых, не так быстро засыхает, то есть, ну... В течение минуты-двух, я имею в виду, засыхает в тарелочке. Ее можно успеть нанести на лицо. У меня вот сейчас, в есть альгинатные маски, я размешиваю буквально, буквально секунд за 5. Потому что если 10, все трындец. Она в чашке уже начинает застывать, так скажем, и на лицо ее уже не нанесешь. Вот это понравилось. И под видео, где я делала на нее обзор, э прям вместе с вами, девчонки мне писали, что действительно после применения прям лицо уехало вверх, потянулось. Поэтому маска супер, хочется повторять снова и снова. И вот такая гель-маска «Молочный шоколад». У меня был пробничек, пробничек покажу вам. От «Шоконат». Тоже делала обзор на эти продукты. Мне безумно понравилось. <coughs> Это программа омоложения, повышения тонуса, упругости кожи, лица и тела. Действительно так. Но самое бомбезное, что она действительно пахнет белым шоколадом. Классная маска. Жалко, что ее было так мало, но на два раза мне хватило, и мне понравилось. Закончился вот такой крем для рук с маслом восстановления от Avon Kia. Брала, потому что пахнет кокосом. А, написано, что для сухой и очень сухой кожи рук, девчонки, нет. Это крем для нормальной кожи рук. Для моей и сушеной а, он не подошел. Наносила его прям тоннами. Сейчас, если что-то выдавлю бесполезно прям вот через несколько минут я все равно ощущаю на руках сухость он питательный он нормальный но для и рук девчонки вот как у меня я вам уже много раз про это говорила он не подойдет у меня пока одно средство в мастхэвах спасение для моих рук это faberlic гладкие пяточки кстати на него на этот крем очень похожа эм, очень похожа ночная маска эйван грибы Волшебный, потому что для лица она мне не подошла, закупоривала поры и ничего с ним не делала. Я использую эту ночную маску корейскую, да, как крем для рук, на ночь в основном. И вот они по действию с этим кремом гладкие пяточки от Faberlic прям вот схожи, действительно. Но гладкие пяточки посильнее, наверное, там все-таки побольше глицерина. А так прям вот еще эта маска тоже является спасением для моих рук. Крема вообще, как вода. Три продукта из Fix Price. Сейчас покажу, девчонки. Вот такой вот стоять. Жидкое мыло для интимной гигиены, natural, с экстрактом хлопка для ежедневного ухода, содержит молочную кислоту. Что могу сказать? Вот по всем своим функциям и свойствам, он вот это средство мне очень напоминает интимку а, от Avon и даже от faberlic Но вот на это средство у меня не было раздражения. На средство. А эйвен у меня раздражение давайте я вам покажу поближе состав знаю для многих девчонок это важно Оно бюджетное, дешевле 100 рублей точно я уже не помню за сколько его брала здесь большой объем 250 миллилитров поэтому потрясающее средство девчонки вот состав экстракт хлопка даже посередине поэтому очень даже ничего в конце какие-то метил правда но иванский состав не лучше, я знаю, девчонки, это точно. Любовь моя любовная. Это крем-флюид для лица с улиткой. Вот такой. Я не знаю, есть ли он сейчас фикс. Если есть, я себе однозначно его куплю. Я прям его полюбила. Писала на него пост в Инстаграм, мне там... Один комментарий, по-моему, был, что здесь же много силиконов. Зачем? Нужно пользоваться натуральными продуктами. Девчонки, но ну, моей коже нравится. Подходит идеально. Почему бы не пользоваться силиконами? Поэтому я ничего против них совершенно не имею. Ни в кремах, ни в средствах для волос. Лифтинг эффект сияния кожи подходит для области вокруг глаз. Все да. Во-первых, девчонки, присмотритесь, у кого жирная комбинированная кожа. Он ее даже слегка матирует и подтягивает вверх. Я использовала этот продукт как дневной крем. В последние время добавляю туда капельку эликсира от фаберлик а, аквалифтинг еще но он сам по себе потрясающий легкая текстура такая достаточно сейчас если осталось нет, практически ничего не осталось. Запах тоже классный, такая вот полупрозрачная текстура. Запах классный, еле уловимый, подойдет для тех, кто не любит сильную отдушку э, в косметических продуктах. В общем, советую, советую попробовать. Может быть, для сухой, прям сильно сухой кожи не подойдет. А так, да, и действительно есть лифтинг эффект, носил на все лицо и на веки. Прям вот это ощущается. Еще один продукт, девчонки, это репейник стопроцентно натурально эффективно. Сыворотка, профилактика от облысений, несмываемая от флорисан против выпадения волос. Здесь распылитель. Удобно распылять на кожу головы. Насчет несмываемой, нет. Мои волосы она слегка утяжеляла. Для сухих волос, может быть, на кончике и подойдет. но знаете, мне нравилось ей пользоваться. Волосы после нее блестели. Никаких там вау-эффектов не было. Не могу сказать, там, что у меня выросло большое количество там, волос после нее. Но и не выпадали, как бы, да, и слава богу. Поэтому, ну почему бы нет? Нормальный уход с нормальным составом. Я здесь нет, к сожалению, состава. Он был на коробке. Но я помню в обзоре, я девчонку говорила, что там состав хороший, натуральный, действительно. Удобный формат, можно распшикивать. И за это вот огромный плюс. Закончился вот такой крем для ног от Белита. Очень понравился девчонке, я его сравнивала с лошадиной силой, говорила, что это бюджетный аналог, я ошибалась, заблуждалась, потому что если э, миллилитраж вывести на перерасчет, да, то в принципе цена такая же выходит, чуть-чуть, может поменьше, как у лошадиной силы за большой объем. Очень прям похож по действию, охлаждает круто, тонизирует круто, ножки отдыхают, усталость снимает. Интересный продукт, если будете где-то в магазинах, где продается белорусская косметика, советую вам к нему присмотреться. Пахнет ментолом, цвет беленький прозрачный, пахнет практически тоже как лошадиная сила, но не так сильно на всю квартиру. Вот я когда ей пользовалась, прям меня муж на балкон выгонял, иди, говорит, там свои ноги машь, проветривай и возвращайся. Здесь немножко поменьше отдушечка, но тоже пахнет так что классный продукт советую Тафт опять ноги. показываю из моих стратегических запасов кончился еще один сверхсильная фиксация 4 нравится люблю нравится почему потому что долго держит форму и не склеивает сейчас девчонки начала тестировать всеми нахваливаемый год туби обязательно в ближайшее время вам расскажу кто пользуется лаками кому интересно обязательно расскажу отвечу вот буквально сегодня его использовала и год э, туби склеивает. Тафт так не склеивает но там Стальная хватка. Здесь не такая стальная, деликатная. Я показывала вам, как с помощью лака и фена сделать укладочку объемную. Оставлю вам тоже подсказку на это видео. Можете пройти, посмотреть, как я это делаю. Закончился Хэттен Шолдерс. У меня любит пользоваться и муж. Маленький такой формат. Ментол охлаждает кожу головы. Я знаете, у нее так тоже иногда подтыриваю, потому что когда пользовалась шампунями и бальзамами Эйвен, у меня был периодически от них зуд кожи головы. И поэтому приходилось спасаться вот этим продуктом. Да? Ну не выбрасывать же жалко. Два раза попользуешься Эйвен на третий Head and Shoulders. И вот так вот, вот добиваю потихонечку Эйвенский уход. Больше брать не буду. Бальзам. Или что это у нас? Вот по-русски ничего нет. Ну, наверное, тонирующий бальзам от Фара я брала, по-моему, в магнит косметика. его, девчонки, это вот такой вот розовый цвет, и пару видосиков у меня есть, где я с такими ярко-розово-малиновыми волосами, это пигмент мне кажется, больше такого прямого действия он насыщенный безумно, я позавчера добила этот продукт, думаю, пора уже как-то и нанесла на темные волосы, и у меня даже вот этот цвет, вот сейчас камера не передает, так кажется, что коричневый да? искусственное освещение, а на самом деле волосы розовые поверх темного цвета даже они стали розовыми смывается потихоньку но тем не менее я была сильно удивлена поэтому кому нужен пигмент прямого действия советую присмотреться к вот таким вот продуктам магнит косметик от фара ночная маска и new защита и восстановление вот такая вот презентабельная стеклянная баночка продукт очень неплохо пах и э, интересный формат да там прозрачный гель и белые такие крупиночки которые на вашем лице лопаются не знаю что это дает может быть типа микромассаж кожи и так далее вы знаете продукт неплохо я знаю у него есть много поклонников но у меня он забивал поры я заметила что у меня э, Начали появляться прыщи после использования этой маски. А у меня прыщей, девчонки, не было даже в подростковом возрасте. Поэтому забивает поры капитально. Жирной и комбинированной кожи я вот этот вот продукт не советую. Утяжеляет сильно. На ночь наносила. С утра могла встать с одним-двумя прыщиками. А у кого есть к этому склонность, то вообще. Приходилось потом после этого средства чистить лицо как следует. И добивала уже на шею и зону декольте. Вот именно эту масочку. Поэтому больше брать не буду. Скорее всего, этот продукт подойдет сухой, возрастной коже, но не мне. И напоследок да. мои два любимчика вообще. Я так расстроилась, что кончились они на самом деле. Эйвентру uh, эффект. Это пенка и мицеллярный... Не мицеллярный, матирующий тоник, очищение для комбинированной жирной кожи. И печаль, печаль, девчонки, этого тоника не будет, по-моему, аж до пятого каталога. И я пожалела, что в свое время им не запаслась. Мне девочки так его рекомендовали. Даже под последним видео. Пустые баночки Фаберлик, да? Фаберлик без безпрекрасный. Мне девчонки писали, попробуй, попробуй. Да, я его пробовала, девчонки. И вот он у меня кончился. Все, пустой. Он крутой. Он действительно матирует кожу. Он идеально подходит для жирной комбинированной кожи. Здесь в составе есть матирующая пудра, такой осад. Белый. И перед использованием мы бутылочку встряхиваем. Дозатор, не, я больше люблю девчонки, когда крышка, но приходится каждый раз откручивать не очень. Ну, ладно, бог с ним. Дозатор вот такой вот обычный. Как бы это не принципиально, когда сам продукт очень хорош и подходит. Поэтому ждем пятого или, по-моему, четвертого. Я точно не помню сейчас, девчонки, но во втором в третьем точно нету вот этого тоника. Буду ждать, буду брать себе на лето обязательно 2-3. Не представляю уже свой ход без него если не пользуюсь тональным кремом, да, и лицо в процессе дня э, начинает лосниться, я смачиваю ватный диск вот этим тоником, прохожусь, и все, я опять свежая, красивая, замечательная. На лето вот это у меня будет прям номер один. И второй продукт – это очищение. Пенка для умывания, для комбинированной и жирной кожи, нутроэффект из той же линейки. Тоже моя любовь. Девочки, вам спасибо огромное, что даете такие ценные советы. Мне тоже ее советовали, я ее взяла именно по вашим советам. Пенка потрясающая. Мне нравится этот дозатор. Одного-двух мак Максимум нажатий достаточно, чтобы пены хватило вам, чтобы очистить свое лицо, чтобы, чтобы. И макияж я ее снимала, снимает хорошо, но, как правило, использовала ее после мицеллярки. Мицеллярка убирала макияж, потом умывалась пенкой, как бы, ну и дальше свой последовательный уход. А, она тоже слегка матирует кожу, но я не могу сказать про эти продукты, два, что они ее сушат. Есть матирующие продукты, которые сушат и сушают кожу, тем самым матирующие. А здесь вот нет. Здесь все настолько деликатно, настолько аккуратно. Прям вот, ну не знаю, рука тянется к этим продуктам снова и снова. Не сушит, поэтому и для нормальной кожи, мне тоже кажется, подойдет. Для сухой, не знаю, не могу советовать. У меня кожа сухой не была никогда. Но мне кажется, тоже будет неплохо. Особенно на лето. Вот этой линейкой прям буду, девчонки, запасаться. Ну на этом все, мои хорошие. Надеюсь, что мои отзывы были вам полезны. Если это так, обязательно ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет жд много интересного. Всех люблю, целую и прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока!